Дорогие друзья, рады приветствовать, с вами инвестиционный центр «Павловы и партнеры». В наших видео мы отвечаем на вопросы подписчиков обо всех торгах и аукционах, где продается имущество дешевле рынка. Сегодня отвечаем на вопрос нашего подписчика. Я сейчас рассматриваю новые направления в бизнесе, смотрел и про аукционы по банкротству. Но пока у меня недостаточно информации для старта. Где мне эту информацию взять? Что сделать, чтобы начать? Это здорово, что вы рассматриваете новые направления, открываете для себя новые горизонты. На данный момент мы работаем в двух направлениях на торгах, с ними предлагаем научиться работать и вам. Это новые торги активы госкорпораций и торги по банкротству. Новые торги – это непрофильные активы, которые не используются в деятельности компании. На торгах по банкротству и на активах госкорпораций вы можете найти квартиры, автомобили, спецтехнику, коммерческие помещения, технику, мебель и прочие интересные и выгодные лоты. Вы можете прямо сейчас записаться на бесплатный первый урок по любой из этих тем, пройдя по ссылке под видео. Полный вариант обучения выбранной теме может занять около трех недель. После этого вы будете отлично разбираться в торгах, участвовать и зарабатывать.